Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelius Games. Мы бросаем YouTube и идем устраиваться на таможню, чтобы искать контрабанду и взаимодействовать. Короче, вот так вот, как-то вот так вот, вот, вот. У нас с вами контрабанд полиция. Новая игра в теми недавно вышла. Ну как вышла? Она вышла из тестирования. Просыпайтесь, товарищ. Скоро будем на месте. О, при... Парни поспорили на ящик водки, что вы и недели не продержи в этой дыре но комиссар почему-то вас верит неплохо да и музычка такая играет так э по звуку по звуку вроде по звуку вроде норм Погнали дальше Лучше выполняйте всего приказы, иначе как кончите, как Розника. Беднягу он просто хотел немного подзаработать. Блять, ему чуть не врезались. Ладно, вот и добрались. Можно скорее доложить и комиссару. Удачи. Карикатка. Пока не понимаю, это поляки, чехи. Постовой репин, механик. Ну, пока репин. Ой, я могу прыгать. Так, Приветствую, товарищ, мы вас ждали. Добро пожаловать на погонпост от в Карикатке. Я комиссар Андреев, и я веду вас курс дела. Зайдите в офис, возьмите информационное досье Хорошо А чё так задрипано все, ёбаный рот Зайдите в досье На табуляцию, и посмотрите в функцию Пограничный контроль Проверка документов Кагастам, объединенные ралли, Альбарак, Королевство Эрки. Ага. В ней содержится правила поведения, досмотра и предоставления права на въезд. А также описание страны автомобилей. Имя, фамилия, срок действия, номер паспорта, фото. Хорошо. Отпустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя. А, вижу, стоит он. Куда поехал? Водитель. Документы. Документы. Снова откройте свою информационный досье. Теперь используйте автоматическое устройство свечения, чтобы проверить правильность данных водителя в обеих документах. Ага. ага. Не, у нас вроде все хорошо сейчас было. Андрей Плута. А что ты досмотри? В этом отчете вы будете отмечать любые несоответствия. А, нет, стоп. Соответствие. Соответствие. Ага. Срок действия не А фотки нету? Так, хорошо, тогда я это закрываю. Пересечь границу, но в принципе ничего нету, чисто, чисто паспорт. Ну, бля, что мне за паспорт его наказывать? Я, я разрешаю въезд. Ну, срок действия, ничего <связывая> страшного. <связывая> Хорошего дня и тебе. Так, следующий пошел. <связывая> Было неверным? А, то есть нельзя даже с малейшей ошибкой? Ебаный шашлык, а? Ну, не меня минус 100 долларов. Документы. Документы. Это вообще несколько водителей. Несоответствие. Ага. Ага. Ага. Хорошо, хорошо. Номер паспорта, хорошо. Срок. Несоответствие. Причина въезда, работа. Нет, я его не пускаю Эссек и Эмик Ты кто такой, блядь? Да мало Почему, блядь? Приезжай с новыми документами и паспортами Потом я тебя пущу Нифига себе Пошка Арестован пограничник Николай Розников Начальник пограничной охраны Карикарки Обвинен в сотрудничестве с бандитой а, С бандой контрабандистов Приделом к 10 годам принудительных работ Прокуратура начала следствие по делу в коррупции в полиции Продолжается допрос шестерых лиц, связанных с Розниковым Короче, тут все ребята замешаны О, обоснованный отказ Все правильно Давайте следующего А почему они прохлаждаются, а я работаю? Только стоят, курят только Дедуль, привет А где крыша? Здравствуйте, товарищ Документы Все должно быть в порядке Я сам решу, в порядке у тебя или нет Соответствие Соответствие Не подходит для сравнения Срок действия разный Ну да, это он. С фото все ок. Ну вот срок действия. Фото. Дожди. А. а, разрешение на въезд до 25 октября. А, так блин, братишка, проезжай, конечно. И тебе хорошего дня. Все нормально вроде. Не дай бог ты меня сейчас выстигаешь там, блядь, Андреев. Я тебе, блядь, по ушам настреляю, сука. О, Вот так-то. Ну что? Че везем? Вроде ничего такого нету, да? Отойти. Привет. Сука, не похож. Опа. Все, можно сразу просто. А что-то досмотри. Фото тоже не совпадает. Я не могу тебя пустить. Въезд запрещен. Все, все, все, все. Давай, давай, дружочек. Мысли нет? У тебя усов нет и у тебя год просрочки. Ты что, вообще охерел? Год просрочки, дядя. А, все, водителей нету больше. Не, было не сложно. Было нормально, все. А вот, так у меня даже своя хатка есть. I love... картистан, блять. I love... I love... О! бухлишка, огурчики. Ну, можно и поспать. Сон восстанавливает уровень вашего восприятия, необходимый для сравнения документов. Полное восстановление длится 8 часов. Улучшите свою комнату, чтобы навсегда увеличить максимальное здоровье восприятия. Хорошо. Карикатка. 25 баксов? Я заработал 25 долларов за вечер. За день работы. Заместитель Петрова. Комиссара. Повышенная активность контрабандистов из ба банды. К счастью, наша разведка этим уже занимается и будет регулярно предоставлять вам необходимую информацию Теперь подойдите к информационному счету Каждая записка касается конкретного контрабандиста Яу. <турган> Возраст водителя 50. Отвиксу, ну давай, ёпта <турган> Спорим, сейчас самый первый будет. Возраст водителя 50 и яу. Давай, давай, внучок. Иди сюда к бабуле. 30 секунд сейчас будет до полного пиздеца. Сюда, блядь. Давай-ка сначала документы. Проверим сначала документы. Хорошо, с этим, с документами у него все в порядке. У него с документами все в порядке. Выйдите из машинки теперь. Знаком ЗМИ. А, в служебном фонаре есть эта функция. Опа! нахуй, Сюда! Хорошо. Мы требуем инструментов Возьмите нож Тактический нож Опа Опа Не удержался так, я переиграл? Я переиграл? Сам ты падла, блядь! Какаинчик. Ну и что теперь мы будем с тобой делать? Под капот? Да, смотри. Этого быдлока арестовать? Вы взяли не того, говорит. закрыл закрылся Я сам решаю, что взять. Я сейчас апельсин в роз засуну, блядь. Укарача, блядь. Посиди, нахуй, подумай, блядь, в своем поведении. Ваш магазин. Может, когда-нибудь своего сделаете ему расширение. О! Генеральный секретарь Игорь Акаров. Окей. Хорошо. Я сложил кокаин на складе. Избавиться от оставленной машины. А, ремонтник который. Все верно. Все, все, все, я понял. А, да. От Можно разрезать с помощью ножей. У меня нож есть. Можно вернуться к досмотру машин. Спасибо. Я думаю, мне сейчас все пригодится. Пизда вам. У меня есть виллы. Не? <турок> <турок> <турок> <голов> Half-Life подъехала. Oh, Я перестал, друг. Перестал. А... Давай сначала документы. 50 лет. Правильно там сказали? Одному должно быть. Одному должно быть 50 лет Альбарак Дата рождения, 45-го Не, не подходит Несоответствие Несоответствие Несоответствие а -а -а -а -а -а -а! Выйдите-ка из машины То я сейчас тебя на вилы посажу, блядь Так ты уже в любом случае не проедешь, дедуля Ой, да У тебя полное несоответствие с документами Ни машина, ни фамилия Ничто не подходит что ты, сука, темнишь Ладно, тебе повезло, что я ничего не нашел Но Въезд тебе запрещен Не топот, ты серьезный. Машина не та, имя фамилия не то, возраст не тот. Уезжай. Следующий. Двери закрылись, подонок. А, закрылись. Хорошо. Что у нас здесь есть? <связать> Документы 48 год Тоже не подходит Нам нужно, если ему 50 лет, тогда тут должен быть 31 -й. Правильно? Так, тут соответствие Соответствие Ну, вроде соответствие Хорошо Под капотом вроде тоже все нормально. Ну хорошо, можете ехать. Можете ехать. Я считаю, я считаю этого можно пропустить. Проезжайте. Туксаю, а чё, давай, давай, дружище. Ну что, дружочек-пирожочек? Привет. Так, музыка мне не нравится. Вот документы. вот документы. Давай документы. Опа! Опа. А вот и попался. Сука, а как закрыть карту эту? Конечно, документы будут в порядке у контрабандиста. У него-то они будут в порядке. А ну-ка, выйди-ка из машины. Все осматриваем. Главное ничего не упустить. Змея. Так, подожди. Это не то. Неплохо. Сколько денег? Я не буду брать взятку. Я не буду брать взятку. Я не, Я не хочу брать взятку. В наручники его нахуй я честный полицейский мы хуй без соли доедаем Что, вдвоем вам весело теперь вот там и отдыхаете все правильно это думал дружище надо было раньше думать Не, на улице жарко слишком открывай алиска так братишка машинку надо отогнать чтоб не мешало конечно товарищ молодец еще есть что-нибудь комиссар даст очередное задание что там соседи блядь, делают друг друга долбят или что я заработал нормально денег Очень хорошо заработал денег. Мисар потребовалось... Андреев, товарищ, нужно освободить немного места на посту, поэтому сегодня вам предстоит прокатиться. Ваша задача перевести арестованных в трудовой лагерь и доставить перехваченную контрабанду в отдел полиции. Хорошо, инструменты для работы купить. Так, мужчине для заключенных отвести всех в полицейскую машину. Хорошо. Отлично. Контрабанду забираем. Все. Подойдите к полицейской машине Используйте Ага Здесь вы найдете свои полицейские машины Поговорите с механиком Чтобы готовить и отремонтировать выбранную машину Ага, понял, блять Охуенный разговор с механиком Похоже, вы готовы Сядьте в машину я могу сам поехать. Трудовой лагерь. А как выбрать? Ох, нихуяси. Заведите двигатель. Включите фары. А как мне до карты доехать? Подожди, а где я вообще нахожусь? А, все, вижу. Ой, бля. А, давай-ка сирену выключим. Какая музыка? Жена меня прибьет, когда узнает, что я попался. Давай. Ты что, проститутка? Ездить не умеешь? Бля, ну кататься на машинке это вообще прикольно. Мотель Карат. Разрисованный мотель. А что они в горах живут, получается? Ебаный шашлык, а? А что они на уралах эти катаются О! Да, в смысле, ебать. Ач останова Бурма Тетриево, мы не Так а зачем мне топор из багажника, когда у меня есть свой, блядь? Поросно. Поросно, машину Мы Дверь закрой Погнали! Так, все, вижу, куда мне ехать. Оба-ба-ба-ба! Вот это маневр уклонения. Давай, развивайся. Форсаж есть чипа через shift там, вот что-то такое. Развалины. Прям мое состояние с утра, блядь. Вон там шарманочка, конечно, заигра... заигрывает, конечно, вот заливается, блядь. Опа. Взял. А вот и трудовой лагерь. Ой, так здесь даже люди есть. Я думал, тут вообще никого не будет. Твою сука мать. Стекло разбил, Карл. Передать всех заключенных. Поехали. Без инструментов вы не сможете найти контрабанду. Ну, это я уже понял. Поехали. Так, у меня 470 долларов. То есть не скажу, что это много. Ну и немало. наоборот, куда ехать? А, сейчас направо. Авария Еще одна авария Простите, пожалуйста Я в GTA также катался, извините Блин, когда сидишь за рулем обычной машины, это гораздо удобнее, чем вот когда ты вот так вот Блять, Потому что ты ничего не видишь Еще угол обзора такой странный, блин Ладно, мы не выбираем на чем кататься Или на буханте реально такую ебищный ездить? Да нет, не может такого быть какой не сказал Муханка это топ Прям GTA в лесу Так, но ну это я не протараню Так, теперь мы мне сюда Вон инструмент у Влада. Гостиница под пьяным медведем Как часто вы бываете Под пьяным медведем Еще блять уебок. Ой, я не могу выйти. Могу. Так хорошо. Где Влад? Блядь. О, это вас здорово, Влад. Опа, могу купить себе пистоль. Можно себе пистолет куплю И обойму к ним. Короче я хоть и хуйни по нам купал интересен. Пойдем Блин но я считаю что Первый день Первый день Полиции достойным Получился Дверь закрой да. Дверь закрой, говорю Первый день в пограничной службе Вышел удачно Я и денег заработал немножко Правильно? Правильно Мы еще пойдем в отдел полиции и сдадим Контрабанду Так, здесь направо Аккуратно но картинка мне нравится. Картинка красивая, хорошая. прям Очень. Приятно глазу. Так, я сейчас выбираюсь из этого леса. И должен быть отдел полиции. Ну, они молодцы. Видите, хотя бы деревья пообъезжали. Они порубили все на нахер, блядь. На форшмаки, блядь. Отдел полиции. Направо. Еще, блядь, на своих... Свои, со своими лосями, блядь, ездить разучился чуть-чуть в урал не врезался а где они все живут объясните мне Ту -ту, это контрабанда лес Классно. Нового... А ты сидишь блядь, чел член пинаешь Что это у меня такое, это двигатель? А у буханки здесь двигатель, Ёп. Возвращайтесь в машину, отправляйтесь назад в погранпост. Хорошо, зая. А, ты там потягиваешься. Я подумал, он меня остановить пытается. Только бы не убить никого. Да ебаный ты шашлык, ты можешь отойти? Почему ты хочешь по проезжей части, олень? Я ж чуть тебя не задавил. Все, поехали. Я, блядь, совсем не понимаю этих людей. Они шо? Долбобы. Ч за дела, блядь? Ну реально, я еду на буханке. Он вместо того, чтобы остановиться, или подождать, или вообще не идти, не идти по проезжей части, сука. Здорово, отец. Тихонько. Я почти доехал до погромкоста. Тихонько. Тихонечко. А вот и мой погранпост. Только надо тачку отремонтировать теперь. Дружище. Отремонтирую заю мою. Здорово. Да, это моя.. Это мой бобик. А можно другую какую-то будет сделать, да? Почини ее. Супер. То есть, короче, автомобили лучше не ломать, потому что 50 долларов за ремонт. Все, мы сегодня отлично поработали. Можно пивка попить, пожалуйста. Ну что, ложимся, отдыхаем. Ну, вы мы, мы, мы, мои дорогие. Тоже ложитесь, отдыхайте. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делись впечатлениями в комментариях. Я желаю вам всем крепчайшего здоровья. Не болейте, берегите себя. До скорых встреч, мои дорогие. И всем пока.